Ну вот, друзья, мой заработок сейчас составляет не 1000 рублей в час, а даже 2000 рублей каждый час. Эти деньги я заработала и вывела с нового проекта BitInvest.org. Обязательно досмотрите это видео до конца. Всех с наступающим Новым Годом и денежного прилива!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 Зарабатывать с вложениями мы будем на шести тарифных планах. Первый тарифный план 120%, второй тарифный план 150%, третий тарифный план 200%, четвертый тарифный план 300%, пятый тарифный план 500%, шестой тарифный план 700%. Срок действия депозита 24 часа, начисление прибыли каждый час, минимальная сумма вклада 100 рублей. Также мы видим последние депозиты и последние выплаты с проекта.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 Друзья, прошел ровно час, по моему депозиту пришло одно начисление. На балансе на 2083 рубля. Сейчас давайте я сделаю выплату с проекта, проверим проект на платежеспособность. Платежную систему я выбираю PR, сумма для выплаты 2083 рубля. Статус у моей заявки обработана. Давайте я перейду в свой PR кошелек. Как мы видим, деньги мне поступили.